Привет! Google Discovery стал показывать в ленте под статьями имена авторов, а не название ресурсов, как это было ранее. Но вот наши западные веб-мастера сообщили о новой возможности, появившейся в Google Discovery, позволяющей скрывать из ленты контент определенного автора. Также было обнаружено, что после блокировки из ленты пропадают все материалы выбранного автора, даже если они опубликованы на нескольких разных сайтах. Западные коллеги закономерно сделали вывод что Google очень хорошо умеет определять, кто и где публикуется. Это он, господи, это он! Он прилетел спасти нас! Это капитан очевидности! И посчитали это своего рода переломным моментом для всего интернета, когда автор впервые признан главнее площадки, на которой размещает свой контент. А вот это уже странно. Складывается впечатление, что зарубежные специалисты напрочь позабыли патент Google авторанг – EAT, то есть экспертность, авторитетность и доверие, на что Google уже несколько лет обращает повышенное внимание при ранжировании текстового контента. Так что изучайте EAT, и вас минует чаша бана. Ну а если не в курсе, то Google Discovery – реинкарнация Google Feed – персонализированная лента контента, которая была запущена в 2019 году. В Google расширили список доступных форматов и тем. В персональной ленте могут отображаться как новости спорта, так и статьи технических порталов или кулинарные рецепты. Все зависит от интересов пользователей и активности в интернете. Большая доля контента в Google Discovery подтягивается с YouTube. Поэтому зайти в сервис можно через видеохостинг и получить бесплатный целевой трафик по теме видео. Не знаете, как это сделать? Подписывайтесь на канал и учитесь это делать бесплатно. Ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях. До встречи!